Вот такое вот новое технологическое ноу-хау. Мотоблок на автопилоте. Смотрите, ребята. Всего лишь несколько доработок. Заменили свечку. Поставили от дизеля свечу туда, короче. Хорошую. Короче, А18 свеча. На 23 ключ подходит. И вот мотоблок сам роет. Пошли чай попьем, он пускай роет. До поворота дойдет, повернем. У нас до такой степени суровые пахари, что они ходят за одну ручку его держу. Только дальше поедет. Дальше поедем идет видите ребята как бы он не выскочил да не побежал Ну идет идет он хорошо идет 5 сантиметров в час